О чем поется в песне Стромая "Папа утай"? Эта песня посвящена отцам, которые вечно где-то пропадают. Отец самого Стромая постоянно работал вдали от дома и в конце концов был застрелен в Руанде. От этого песня становится еще эмоциональней. Мама говорит, работа это лучше, чем вы плохой компании. Однажды мы все станем отцами и куда-то пропадем. Нас будут ненавидеть или будут нами восхищаться. Каждый знает, как делать детей, но никто не знает, как делать отцов. Это некоторые самые яркие строчки из песни. Ну и припев переводится как. «Где ты, папа, где ты?»